Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Давайте приготовим сегодня баклажаны. У них не совсем традиционная начинка. До недавнего времени я и не догадывалась начинять свои баклажаны таким образом. А вот попробовала и поняла – это мое. А может, понравится и вам. С баклажанов нужно срезать 2-3 полоски кожицы. На месте среза я смазываю их оливковым маслом или любым другим растительным маслом. Немного присаливаю и отправляю запекаться в духовку почти до готовности. На это у меня уходит 30-35 минут. А пока займусь начинкой. Отваренную картошку разминаю до состояния пюре. Заправляю оливковым маслом, можно его заменить на сливочное. Обжариваю измельченный лук и грибы до полной готовности и соединяю их с картофельным пюре. Солю и приправляю по вкусу. Добавляю в начинку тертый сыр и любую зелень по желанию. Готовые баклажаны надрезаю вдоль и раздвигаю как можно шире образуя достаточно места для начинки. Осталось плотно нафаршировать баклажаны и убрать запекаться еще минут на 10-15. На мой взгляд, такое сочетание более чем удачное, а главное свежо и не Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!